Привет друзья! В этом видео мы поговорим об индикаторе Tape Patterns, а также рассмотрим какие настройки мы можем к нему применить. Данный индикатор предназначен для обработки и фильтрации потока ордеров, поступающих с биржи в платформу ATAS. С его помощью мы можем увидеть размер и количество сделок, прошедших на определенных ценовых уровнях в зависимости от критериев фильтров, которые мы можем задать в настройках. Итак, переходим в меню «Индикаторы». И выбираем Tape Patterns из раздела Order Flow. И нажимаем кнопку добавить. Видим, что наш индикатор отобразился на графике в виде прямоугольников с настройками, заданными по умолчанию. Эти прямоугольники выделяют уровни, которые попали в диапазон расчета фильтрации в свечах или кластерах. Зажав кнопку Ctrl и направив курсор мыши на интересующий нас кластер, мы можем увидеть из каких сделок и какого объема сформировался данный кластер. Также здесь мы видим объем, дельту и время сделки в кластере. Давайте теперь перейдем к настройкам данного индикатора. В индикаторе Tape Patterns представлено 4 раздела настроек. Визуализация, расчет, фильтр по времени и цвета. Визуализация. Здесь мы можем указать максимальный и минимальный размер фигуры. Прозрачность визуальных объектов. С помощью данной опции можно настроить прозрачность фигур, отображающих кластер. Прозрачность выделения в кластерах. Это настройка прозрачности выделяемых элементах в кластерах. Размер. Здесь выставляется размер выделения. Режим отображения. Это режим отображения выделенных участков. На выбор доступно 5 вариантов. Фиксированные размеры. Если данная опция включена, все фигуры будут отображаться одним размером. Следующий раздел – расчет. Агрегированные сделки. Эта опция отвечает за расчет фильтрации для агрегированных сделок. Если она отключена, то агрегация отдельных принтов происходить не будет. Минимальный и максимальный объем тика. Здесь вводятся значения фильтра объемов отдельных принтов, входящих в цепочку. К примеру, если выставить здесь значение от 5 до 15, это будет означать, что индикатор будет учитывать только принты указанного диапазона, а сделки размером 4 контракта и меньше учитываться не будут. Также не будут учитываться сделки, размер которых превысил 15 контрактов. Минимальное и максимальное количество трейдов. Здесь мы можем задать фильтр по количеству сделок. Если мы ведем значение от 2 до 21, то индикатор отфильтрует все кластера, в которых набранный объем был сформирован одной сделкой или 22 сделками и выше. Минимальный и максимальный общий объем. Здесь мы можем выставить фильтр суммарного объема всей цепочки принтов. Если мы укажем минимальный объем 100, а максимальный 200, то кластера будут появляться при общем объеме цепочки принтов от 100 до 200 контрактов. Временной фильтр отвечает за промежутки, в которых будет происходить поиск значения заданного в фильтрах. Значения здесь вводятся в миллисекундах. Искать принты внутри временного интервала. Если мы включим данную опцию, то указанный в фильтрах объем должен быть проторгован внутри временного значения, в данном случае внутри 1 секунды. Если же мы отключим эту опцию, это будет значить, что временной интервал между принтами, входящими в цепочку, должен быть не более 1000 миллисекунд указанных в временном фильтре. Тиков в диапазоне – это значение, в котором должен находиться искомый диапазон тиков. Значение 1 подразумевает, что все тики должны находиться на одной цене. Значение 2 позволит искать набор тиков на двух ценовых уровнях и так далее. Тип расчетов. Это выбор рассчитываемой величины. На выбор представлено 5 вариантов расчета. Неважно, бит, аск, внутри спреда, покупка или продажа, покупки и продажи. При выборе расчета беды на графике будут выделяться кластера, на которых было проторговано заданное фильтре количество контрактов по бедам. Соответственно, при выборе типа расчета АСКИ на графике будут выделяться кластера, на которых было проторговано заданное фильтре количество контрактов по ASCAM. При выборе типа расчета внутри спреда на графике будут выделяться кластера, на которых было проторговано заданное фильтре количество контрактов внутри спреда. При выборе типа расчета покупка или продажа на графике будут выделяться кластера, на которых было проторговано заданное в фильтре количество контрактов, либо по бедам, либо по аскам. Если мы выберем тип расчета покупки и продажи, на графике будут выделяться кластера, на которых было проторговано заданное фильтре количество всех сделок, за исключением сделок, прошедших внутри спреда. И при выборе типа расчета неважно, на графике будут выделяться кластера, на которых было проторговано заданное в фильтре количество контрактов по бедам и по аскам, а также внутри спреда. Давайте для примера выберем тип расчета беды. Размер тиков у нас выставлен от 5 до 15. Общий объем мы ограничили от 100 до 200 контрактов, а количество трейдов установлено от 2 до 21. Выставленные настройки означают, что сейчас выделились кластеры, объем бедов которых находился в диапазоне от 100 до 200, при этом учитывались только сделки объемом от 5 до 15 контрактов, а количество трейдов было от 2 до 21, и при этом все эти условия были выполнены за одну секунду. Далее идет раздел «Фильдер по времени». Использовать фильтр по времени. Здесь мы можем включить либо отключить фильтрацию по времени. А здесь мы можем указать начальное и конечное время. Эта опция может быть полезна, если нам необходимо, чтобы индикатор отображался только в определенное время торговой сессии. И последний раздел цвета. Здесь мы можем настроить цветовое отображение покупок, продаж и внутриспредовых сделок. Подобрав подходящие настройки к вашему торговому инструменту, вы сможете видеть прямо на графике необходимые вам паттерны ленты принтов. На этом все. Теперь вы имеете представление о работе индикатора Tape Patterns и сможете с легкостью использовать его как дополнение к вашей торговой стратегии. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. И если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь.